Всем привет! Пришли посылочки с Китая. Долго-долго э -э висели. Ну, из-за Нового года там еще что-то не писали. Короче, недели-две висели посылки. Их не отправляли. А потом... Вот только недавно начали отправлять, посылка, вот эта камера дошла за, заказывал, кстати, камеру и провод для нее, типа удлинитель. Получается, камера шла 15 где-то дней, а провод у другого продавца заказывал, провод шел 13 дней. Но уже после того, как отправили, довольно быстро пришел. Откроем, посмотрим IP камера Если захотите Это будет просто распаковка Если нужно будет Я сниму установку Перенастройку Но уже после того как наберу достаточное количество лайков для съемки. Так, ну и вот провод сейчас открою его заодно, чтобы уже потом положить его. Ссылка на товар будет в описании под видео. Вот 5 метров кабеля заказывал, потому что у этого продавца были только по 3 метра, и они были намного, намного дороже. Я посмотрю сейчас как он будет работать, вот такая вот камера, здесь есть ночные светодиоды, дневные обычные, ну как бы чтобы как, как прожектор ночью работал, вот кнопка сброс, кнопка для проводного интернета, ну вот и для кабеля удлинитель. Заказывал под две антенны, потому как от Wi-Fi я буду далеко ставить. Хотел попробовать как оно будет работать, будет ли доставать на таком расстоянии. Так, что здесь еще есть какая-то... А, это видно подкладка, под, чтобы к стене крепить, ну и саморезы всякие. Что касается провода, вот, провод подходит, и вот здесь, вот так, ну и розетку, соответственно. Были другие камеры, камеры с большим проводом от адаптера, но мне это незачем, как бы, я все равно заказываю Провод 5 метров там есть и 10 метров, я оставлю обе ссылки на этого продавца у него самые дешевые провода и длина нормальная либо 5 либо 10 метров и есть другие продавцы уже сами можете поискать либо я тоже оставлю где есть по 3 метра по 6 Там, ну, можно можно подбирать потому что реально у этого продавца 3 метра стоит как у этого 5 То есть смысла смысла в этом нет так, сейчас включу. Посмотрим, как она включается. Это режим сигнальный. При запуске так она должна делать. Если хотите, в принципе, есть. Есть, я видел обзоры в интернете. Здесь установлен двухсторонний микрофон динамик. То есть, как бы она... Я могу говорить... Говорить э, откуда-то и буду слышать, что мне говорят. Ну, вот, типа, э, сейчас буду пробовать соединяться. Ну, в принципе, весь обзор это вот камера. Вот здесь устанавливается флешка. То есть, если нужна флешка, то без проблем. Если нужно еще и это сейчас отключу вот так. если нужно просто ip то оно будет и, и писать и на флешку и на ip только один вот здесь где-то там а вот вот флешка устанавливается и кнопка сброс рядом я смотрел что получается в IP можно, как бы вот э, на сервер, чтобы грузило. Но там дело в том, что там он платный, китайский какой-то сервер. И как бы, ну, типа, символическая сумма, конечно, буду пробовать, посмотрю, но как вариант на флешку тоже можно. Ну, либо просто без записи прям, прямая трансляция с смартфона. Нужно будет все попробовать. Э, ну и все в принципе вот такая вот камера всем спасибо подписывайтесь переходите по ссылкам